В Беларусь направлены эскадрильи Су-35 и два дивизиона С-400. Россия и Беларусь проведут совместную проверку сил и средств реагирования союзного государства, которое пройдет в два этапа. Об этом на пресс-конференции для иностранных военных аташей и СМИ рассказал замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. По его словам, первый этап закончится 9 февраля, а в период 10-20 февраля состоятся учения «Союзная решимость-2022». В процессе ведения оборонительной операции будут отрабатываться элементы отражения внешней агрессии и противодействия терроризму. Фанин указал, что численность личного состава, принимающего участие в упомянутых маневрах, не превышают параметры, прописанные Венским соглашением 2011 года. Он добавил, что в рамках проведения упомянутых мероприятий на территорию РБ РФ будет перебазировано некоторое количество российских средств ПВО и боевой авиации. В Беларусь направят эскадрилью, 12 единиц, истребителей и бомбардировщиков Су-35, два дивизиона ЗРК С-400 и дивизион ЗВК «Панцирь -С. Российские и белорусские военные хотят проверить возможности по созданию в короткий срок группировки войск и обеспечению обороноспособности на указанном ТВТ. Военные также проверят готовность работы общей системы ПВО, отработают прикрытие, охрану стратегических объектов, защиту пограничных рубежей и борьбу с вражескими ДРГ. На этом этапе с подразделениями Восточного военного округа и Вооруженных сил Беларуси будут проведены контрольные занятия по огневой подготовке и другим предметам обучения, — сказал он. В свою очередь, Белорусское военное ведомство проинформировало общественность, что в практических действиях войск будут задействованы пять полигонов Абус Обус-Лесновский, Осиповичский, Брестский, Горский и Домановский, и четыре аэродрома «Барановичи», «Лунинец».